Рада вас приветствовать на канале Дом у моря Таиланд. И мы продолжаем показывать экскурсии из Паттайи. Сегодня мы на острове Копай. Бамбу экскурсия. Экскурсия называется Бамбу. Но мы традиционно не одни с нами. Наши подписчики вот уже там отдыхают, загорают, плавают. Мы еще не успели, поэтому давай сразу в море. <музыка> Итак, программа поездки, экскурсию Бамбу. Пораньше с утра множество мини со всех окрестностей Паттайи свезли к Оушен Марине, Такая большая лодочная парковка рядом с Паттайю, рядом с Амбассадором. И оттуда уже мы загрузились на две таких замечательных лодки. Вот она стоит за мной где? Вот одна. Вот и вот, вот она вторая около берега. И на этих двух лодках мы круто отправились в переход к острову Копай. Год Кустрову Купай занял примерно 40 минут. Ну сопровождающие заявили 40, мне показалось все-таки побыстрее немножко долетели. Лодки быстрые, клевые, а, не как обычные спидботы, как привыкли многие из Патаи, где там справа и слева лавочки, как тук-туке, а с нормальной посадкой, поэтому ехать 40 минут было вполне себе комфортно. Остров Копай находится за Каланом, то есть получается примерно как до Калана, и еще столько же вот примерно, чтобы они понимали по расстоянию. Обогнули мы Калан с левой стороны и причалили к отличному пляжу, тихо спокойному тут только наша группа такой немножко дикий вид отдыха потому что все а, укрылись в тени деревьев а, кому не хватило тени поставили зонтики но в любом случае мне кажется под деревьями наоборот таки прикольный так здесь у нас будет организован или уже организован бар а вот пожалуйста бар организован что, что, а, что можно а что, <laughs> что есть Можно сделать алкогольное без алкогольное с лаймом так, давайте сначала безалкогольная. Вот она Окей. хочет красный. <смех> О, легкий здесь. Что это такое? Арбуз. Это арбуз. А, сироп арбузный. А, вон он как. Классно, это у тебя будет арбузный спрайт. Представляешь? Арбузный спрайт? Да. А, ну кстати, да. Все. Да. О, да. практически как пеш. Прекрасно, прекрасно. Очень а что с алкоголем? Алкоголь-то что? А, белый ром, 40 градусов. Смотрите, какой у меня дизайн посидел. вышел. Вообще О, красота. Вот мне также... Так, же же. так мы не, подожди, не пей. Мне тоже сейчас сделают. Мы с тобой сфотаем красиво. Синий сразу. Все, спасибо. Но... Полетели. Вообще в экскурсии есть еще фотограф, который а, сделает постановочные фотографии, а, это дополнительная опция, платная, но у нас с нашей группой сегодня мы позвали нашего друга, чтобы он нам помог в этом замечательном деле и потом всем, кто поехал с нами, подарить эти фотки можно было. Стандартных развлечений у берега, там покататься на сапе, поснорклить, посмотреть рыбок. Еще есть такое групповое развлечение, покататься на плюшке. Забилась у нас тут целая лодка, вот уже просит присесть. Сейчас мы рванем. Так, первые пошли. Удачи! Еще разок. Все это развлечение, конечно, дикий восторг, особенно от того, какие углы закладывает эта лодка. Порой кажется, мы сейчас вернем. <смех> Улетели. <смех> Несколько человек решили, что ну его нафиг. И были <смех> на берег <смех> Ну да, они отплавали. Решили просто не ждать другую группу. Так, еще одни накатались на год вперед. Так, есть чем держаться? Нормально тебе? Если что, камеру бросай, не жалко. Зайка моя, не боишься? Нет. Не бойся. Ну поехали. Не, и все-таки, по-моему, самое крутое развлечение здесь из сегодняшних всех дел. И полетели. Класс. Вот эти две, которые по бокам сидят. Красотка. Так, еще с ребенком. Ну, тебе было страшно? Скажи, Зая. Нет, только улыбка выходила. Только улыбка выходила. Да. Каждый раз, на каждом повороте Я выходила могла... улыбка. Я не могла закрыть. Ясно. Ну, все тогда. Пожелай подруге удачи. Удачи! Еще, я раз! Знаю, я Еще раз! раз. Ну, ребята, тут последний заключительный заезд попросили. Прям чтобы их пожестче показали. Если я попросил, чтобы девчонок помягче то их пожестче прям, чтобы прям. Превращаемся в подводную лодку. Шлёп -шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, шлёп. кто хотел накатался от души возвращаемся обратно к берегу загорать купаться и там у нас скоро по расписанию обед будет все включено на самом деле все включено и обед и вот то что были напитки бесплатные нужно еще раз в барчик заглянуть так уже основательно теперь и я надеюсь нас скоро покормят а еще у нас впереди рыбалка Не успели покататься на плюшке, только вышли на берег и тут же следующее развлечение предложили нам рыбалку. Нас ожидают все те же самые лодки. Грузимся, мы прям с двух, да? Совсем недалеко отошли от берега буквально. Ловим на обычную донку. Какую рыбу мы ловим здесь? Полосатика. Полосатика. Полосатика. Рыба фугу бывает у нас... Рыба фугу Рыба даже. Другая. это шарик Другая. Другая. Другая. Другая. Да, посмотрим насколько сегодня будет богатый улов ну, смотрите у кого первая рыба да у нас обычно у нас небольшая Марс ловит первую, но сегодня... Сегодня все. Капитан рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба рыба так вообще я тоже меня один раздернул и как бы все ну что ничего не поймал как это сейчас бывает ну в общем у лодки вот такой вот небольшой лоб Сейчас у нас будет обеденное время. Поймал, не поймал, а обед заработал. Поход на обед через бар. Понятно. Бокалы наполняются, настроение поднимается. Заказала что-то с ананасом. манго, Давай. Дзинь, ура! Выходной! Сладкая, ужас. Ребята, всем приятного аппетита. Так, у нас на обед здесь макароны, жареный рис, котлеты куриные, салатик, а, огурчики, приправка, хлебушек, печеньки с утра остались, и вкуснейший суп, точнее суп, а щи. Щи куриные, Очень вкусные, все жирные. Ты что будешь, Можно, конечно. Плов? А, это плов? Ну, Я назвал его жареный рис. жареный ну, рис? по-русски это плов, <laughs> По-русски да. это плов, да. Ладно, ты все? О, Таня на салаты. Я тебе взяла А это мне? Лёха. Спасибо, да? дорогая. Спасибо. Щи. У меня с поверхности, у тебя уже со дна, видимо, да? Не знаю, мне все, равно. все равно. я еще с майонезиком взял. Все сказали, что голодные как слон. Mm -hmm. Вкусно, а где мяско есть? эти мясо подкину, у меня есть. Mm -hmm. Там было мясо? Там было мясо, да, это куриные щи. Mm -hmm. То ли, то ли очень вкусно, то ли мы оголодали. Ну, в общем, да. На ура. Молосольные огурчики, это, конечно, что-то. Дубль два, давай считай сколько раз скажут молосольные огурчики сегодня. Давай, давай, молосольные огурчики. Не, правильно. Потому что это удивили, честно. Да? Да. Ну, прям идилия. Как обед. Отлично. Все так нахваливали эти малосольные огурчики, что я решил взять тебе. Ну и конечно же порцию еще это. Давай, давай. Щей, это мне. Проверяем. А мне? День, да, реально вкусная, да? Вкусная, да? хорошая. После обеда свободное время, просто немного почилить на острове, позагорать, покупаться, поснорклить. Вот, кстати, я еще сегодня не нырял, на рыб не смотрел. Давайте вместе. Одна из фишек данной поездки на остров Бамбу – это безлимитный бар. Здесь алкогольные и безалкогольные напитки и многим понравившиеся коктейльчики. Мне, пожалуйста, ананасов. Лед? Ананасовый. Что это? Сироп? Концентрат даже. Отлично. Все натуральное. Ром, конечно. И газировочки сверху, чтобы газики побыстрее помогли этому коктейльчику проникнуть в кровь. Впитаться. Да, да, все верно. Благодарствую. Чем ниже конструкция, тем быстрее нож впитывается. А, даже так. Вот да, так. это медицина. А, отлично, есть вот даже две трубочки. Пойду с Таней поделюсь. А, Сок ананасовый. Ты меня нашел, я, я говорю. Я тебя нашел, да. Так долго шел, шел и нашел. Присоединяйся. и вечер подкрался незаметно вообще время пролетело ребята я я думала что это долго я думала блин 4 часа лежать на пляже не хватило все время пролетело пока со всеми походила поговорила пока дождалась меня с рыбалки очень круто слушайте круто круто круто прям очень круто хочется остаться еще но скоро уже дело к вечеру и надо еще с вами были ребята, которые приехали второй раз. Они были там четыре дня назад и опять вернулись второй раз. Представляете? А во второй раз ты уже знаешь хорошо программу. Ты уже первый встал да. на лодку, ты уже первый встал к обеду, ты уже первый да, коктейль. они заказали вот эту плюшку им поэкстремальнее, то есть да. они поняли, что то было лайтово, им прям давай хардкор. Да, да. И они уже знают, где купаться, где рыба, вот где загорать. Вообще огонь. Да. Пока я помогаю Ксению складывать коврик, Ксения быстрее рассказывает. Как понравилось. Таня Алексей, <свят> спасибо вам большое. От всей души просто такая добрая атмосфера. Все организовано, все ребята просто молодцы, все четко, все очень профессионально. Так, вы наелись? Я уелась. Вы накупались? Еди накупалась вы на загорались я на загоралась обзагоралась вы нормально доехали все все замечательно ну все Отлично. круто все самое ну, главное, да, главное да, все, круто, да, да. все вот мы сейчас кого спросим ну а что взрослых спрашивать взрослые они хитрят. а ты не хитришь говори правду Давай. так понравилось да холодно тебе было нет теплое море да ты накупалась да ты наелась да ты сгорела да а на чем еще каталась как называется а вот эта доска? -а -а. На доске. На это ее была, была мечта, и она здесь была, она покаталась на плюшке. Стоимость входит плюшка, доска, маски, маски для ныряния, все было предоставлено. Коврики предоставлены. Русская кухня, щи обалденные. Еще после рыбалки мужчина Я обратил внимание, всем понравились огурцы. Огурцы, огурцы, рецепт огурцов. Огурцы стоял на весь пляж, потому что огурцы это сказочное. Вкусные напитки, коктейли, организовано все супер. Катер просто быстро довезли а, с ветерком, хорошим ветерком. И с весельем, и с с как веселим. он там заворачивал, да, ну, И конечно да, же не зря весело. сюда привезли, потому что здесь великолепное море, прозрачнейшее. Честно, ну, лучше, чуть -чуть, чем на совете. Тут конечно, мусора, чуть, -чуть Но ты собирала мусор? Да, вот да, это же весь наша. Кто молодец. оставляет мусор? Мы ее оставляем все, поэтому ну да, надо мы. собирать. Мы молодец. Мы после себя убираем. Супер. Спасибо, ребята. Да, молодец. А ракушки бы покажи ракушки нашла. Большую ракушку она красиво. Давай, да. А куда ты эту А вот покажи, тоже большая. Да, они дорогу сделали из ракушек. тоже Да, вон Ого, ничего себе. Это вот в магазине продается, а здесь на пляже валяется. Бесплатно. Смотри, какую она нашла ракушку. О на Опаньки, вот они где. Нашла такую. Вот, нашел ребенок, все. У тебя готовое производство, понятно. У тебя уже есть идея. И вот можешь посмотреть, как это воплощать. Сейчас, вот, Найдешь еще 7 штук, сделай. Браслет. Вот, ребят, вы вот таких всем забираете? Вот, а смотри, это тебе о, Панама. Как я ее и нашла! Да! да. да вы я... представляете, да. кто здесь жил? Я просто боюсь представить, как это вот, этот, видите, э... вот я этой ракушке нашла. Это животное Вот эта ракушка. ракушка тут была вторая половинка. Так. А еще тут было жемчужинки. Так. И я ее выкинула. Жемчужина выкинула, правильно. Она я ее такую нашла. Ну, отлично, все, что нашла в море, нужно вернуть в море Да, да. 100, 100, 100, 100, 100. Это чей-то дом обязательно Светлана у нас самая загорелая, вы понимаете, да, да что это человек, который приехал только за солнцем Она О, просто олежки, вот мы она... Нам шоколадка Танюш, нам так не хватает солнца в нашей цибири Вы еще сидели классные. на носу Нормально? Вы приехали? Очень замечательно. Вообще. Мы переживали, ну, что вы так выпрыгнете. Я думаю, что поедем все согласно к укрепленным билетам. Да? Обратно тоже на носу да, поедете? Да. Все нормально, да? да? все нормально Плажно. вообще. Сел. Супер. Да. Классно. Спасибо ну, вам большое. Да, и, Пожалуйста, давайте давай. расскажем, как малыш. Я видела, спала, да? Малышку заснула. Нормально? Сколько ей лет? Еще двух нет. Потому что у нас переживали, что с маленькими детками мы, наверное, не сможем поехать. Вы смогли? Отзыв. Хороший. Все Мы окей, смотрели. да? Да, все отлично. Пытались уложить спать по графику, пока не пообедала. Вкусным обедом, замечательным. Представляете, спать на острове, под вообще под подкрытым небом. Ну, красотища же, да? Так. Сейчас... Накупались, наигрались, наигрались. Так, ну, у вас все там с видео получилось? Вы все да, сняли? Да, Второй раз. Не надо возвращаться? Нет. А может быть еще и подобное. А может нужно... еще и вернетесь, ладно. Знаю, может, уже сейчас сюда. программу, да, понимаю. Да-да-да, да, да, отработано ну, все. Ну а может и не сюда, может на самет. Давайте-давайте. Да. Ну, на сравнивать. Самет сказка. Все острова надо сравнивать. Все круто. Ты молодец вообще. И поспала, и поела, и попала. А на счет еще поспит. Пока 40 минут ехать она еще. Все, с детками тоже можно. что, я уже выгляжу. Не-не-не. В общем, я узнала. Это грустная семья, которая потеряла двоих бойцов, оставили их в ПТЕ. Но приехали все равно отдыхать, чтобы показать, как тут классно, да? Да. Как вам норм? Ой, очень, очень классно. У меня сали? до сих пор в глазах плывет. Да? Накупалась, напрыгалась. Ну, все окей, в общем. Да. Как потом членам семьи советуете им сюда приехать? Да, в следующий Понятно, раз, когда мы, когда мы поедем, <laughs> не в этот раз я ну, А в следующий раз мы еще бы съездили, конечно. Супер, классно. Давайте всем вашим оставшимся в Паттайе в отеле, всем привет. Все, фоточка на память, Егор. И Егор, главное, как тебе понравилось? Скажи, пожалуйста. Вообще отлично. Отлично, отлично. отлично, да? Отлично. Хорошо отдохнул. Да, хорошо отдохнул, поработал, отдохнул, все отлично. Супер. Ну, как раз Егора мы пригласили с нашей группой, чтобы всем нам сделал классные фотки. Но вообще на этой программе также есть фотограф, который за отдельную плату устраивает, ну, такие приватные отдельные фотосессии, постановочные. Так что имейте в виду, фотограф здесь на этой экскурсии есть всегда. Что, на этом наш день подходит к концу. Мне кажется шикарно провели время, как вы считаете, да? Все. Шикарно, всем понравилось, да. супер. Ну и все, отправляемся обратно в Паттайю, увидимся в следующем выпуске, пока.